Друзья, всем привет! Это канал Вероника США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке и об иммиграции в Америку. И сегодня я вам хочу с вами обсудить такую тему, как наступила ли в США гражданская война. Я вижу, что сейчас в США происходят какие-то процессы, которые абсолютно не свойственны этой стране. Мы все иммигранты, мы все сюда приехали, потому что нам близки западные ценности. Можно как угодно это называть, но мы не переехали ни в, ни в одну мусульманскую страну, мы не переехали в Африку, в Азию и так далее. Мы приехали в США, потому что, в общем-то, США и Европа – это страны, исповедующие а, западные ценности. Одна из самых главных этих ценностей – это свобода слова. Но в США в случае… Вот, то, что уже случилось уже нельзя свободно о чем-то говорить потому что ты можешь пострадать не то что тебя там обязательно убьют прибьют зарежут и так далее а в том плане что тебя просто уволят а это разве не не Отъем права человеку высказывать свое мнение открыто, не боясь последствий. И В общем, я хочу сказать, что, конечно, американское общество трансформируется. И оно очень сильно делится в зависимости от штатов. То есть есть штаты республиканские, такие как Техас изначально. Такую вот они историю имеют. И есть такие штаты, как, допустим, Нью-Йорк, которые на протяжении долгого времени не управляются демократами. Я не хочу повторять свои мысли из предыдущих видео, потому что если вам интересно, и вы со мной, вы их посмотрите. Но я хочу сказать, что в течение пяти лет моей эмиграции, моего проживания в Соединенных Штатах, я вижу, какие происходят глобальные изменения в структуре общества, в агрессии со стороны людей. И во всем остальном. Я это вижу просто на простых примерах бытовой, то есть я это стала видеть в какой-то бытовой жизни. То есть если раньше, знаете, как тебе там по телевизору что-нибудь рассказывают, ай, ой-ой-ой, вот там такое, такое, такое, а ты этого не видишь. Но когда ты приходишь на работу, а на работе у тебя есть люди, которые, я буду голосовать за Трампа, и нам где-то там в кустах. Знаете, очень сильно поменялось американское общество за тот период времени, пока я работаю. Я, в принципе, работаю на одном месте работы с момента приезда сюда. Вернуться к этому мальчику, который а, расстрелял людей в киноше, я не могу сказать, что он расстрелял людей в киноше. Это не будет неверно. А, при самообороне а, застрелил людей, вот так бы я сказала, это было бы точнее. Но неужели это не показатель того, что уже одна часть общества идет на другую часть общества? Одна часть населения борется с другой частью населения. Это не расовая война. Поймите. Я вам сразу хочу сказать, вы должны понимать, когда там всякие кремлеботы и тролли мне пишут, что там... Черным ботинки поцеловали. Нет, ребята, это не расовая война. Это война э, людей, исповедующих одну точку зрения, с, э, с, с людьми, которые исповедуют другую точку зрения. При допустимости этих действий властями. Вот так бы я сказала. Причем э, Трамп к этому не имеет никакого отношения, потому что как уж в Америке разделены власти так мало в каких странах есть, потому что губернаторы и мэры городов американских достаточно независимы. Я еще раз хочу сказать, что мы все иммигранты приехали сюда, потому что нам нравится западный образ жизни и западная цивилизация. А коренные американцы, которые живут здесь всю жизнь, и которые не знают, как может быть по-другому, которые слово коммунизм видели только в учебнике или в каких-то лозунгах, которые думают, что они, они несут какой-то новый мир, причем что они абсолютно ничего не несут. У них в большинстве своем адженда призывы одни. Забрать да поделить. Причем, вы знаете, почему я сегодня так это видео записываю. И вообще, я бы в жизни, наверное, не обратила внимания, но пострелялся кто-то где-то и пострелялся. Потому что в Америке это не редкость когда случаются перестрелки. Вы знаете, что в Америке страна, где можно свободно купить оружие, и абсолютно не нужно никаких разрешений, если ты хранишь его дома. В зависимости от штатов, законы разные, ну, так, в общем, я вам говорю. Так вот, я недавно посмотрела интервью Лариона с Гордоном, я всем советую, и он эту ситуацию, причем он же, по-моему, живет в США, и он эту ситуацию рассматривает точно так же, какой увидела ее, ее я, и поскольку его мнению я доверяю, это для меня становится вдвойне страшно. Опять задаюсь вопросом, в какую страну тогда уезжать? Вот в какую, какую страну? Вот, если ты не готов биться с режимом в своей стране, чтобы что-то изменить, если ты хочешь просто нормальной цивилизованной жизни, какая такая осталась страна для человеческой жизни. Европа, Австралия, Канада. Если кто-то меня из этих стран смотрит, ребят, обязательно пишите, как у вас обстоят там дела. Ну и, вы знаете, еще раз хочу сказать, я вижу первые признаки гражданской войны в Америке. Я очень надеюсь, что победит Трамп на этих выборах. Очень надеюсь. Потому что, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, он э, консерватор, и он поддерживает ту Америку, которую я увидела изначально, и ту Америку, в которой я бы хотела жить». Поэтому, друзья, может быть не все так сурово, есть все-таки поправка на то, что практически в каждом американском доме есть оружие, а когда есть оружие, разговор идет совершенно по-другому. Уже не так просто, и уже каждый раз задумаешься, полезу я в этот дом, а пойду я в схватку, потому что в той же киношек, где Кайл Риттенхаус, по-моему его фамилия, обороняясь, застрелил двух людей насмерть, на следующий день все протесты успокоились. Это о чем-то говорит. Будем надеяться. Все, ребята, пока-пока. Сейчас я уезжаю в Мексику. Буду неделю получать удовольствие. До встречи в новом видео.